Так, с помощью автовышки мы демонтировали особо опасный участок. Вода сделала свое дело, из-за него время покрытой крыши разрушилась стены. Всем удачи!